Всем добрый день! Представляется вашему вниманию помощник трейдера робот Advisor. Робот предназначен для автоматизации инвестиций на биржевом рынке, покупки неликвидных акций, облигаций и уменьшения эмоциональной составляющей в трейдинге и при инвестициях. Какие особенности имеет данный робот-помощник трейдера? Робот поможет вам сформировать инвестиционный портфель по наилучшим ценам. Робот поможет вам быстро повести экспресс-анализ текущего инвестиционного портфеля и при необходимости подкорректировать его. Робот умеет получать выгоды от резких колебаний цен при наборе вашей позиции. Робот-эдвайзер окажет неоценимую услугу при покупке неликвидных акций и облигаций, у которых есть достаточно широкий спред. Автоматизация инвестиций также имеет важное значение. Использование роботов поможет вам уменьшить и исключить эмоции, позволит повысить эффективность ваших инвестиций и сможет постоянно в течение всего времени работы биржи контролировать процесс торговли. Давайте откроем терминал QUICK и посмотрим, как робот выглядит и как ему работает. Перед вами терминал QUICK и запущенный робот Advisor. Роботу прилагается подробная видеоинструкция, и вы без проблем сможете все самостоятельно настроить и будут все инструкции, как с роботом работать. В случае возникновения вопросов служба технической поддержки всегда готова вам помочь настройки и объяснение той или иной функции работы робота. Робот имеет удобный конфигуратор. Вы можете ввести, удалить необходимый элемент и акцию. Акции можно фильтровать, Двигать при помощи конфигуратора и выставить их так, как вам удобно. И удобный поиск позволяет в несколько кликов. Давайте, например, найдем Aeroflot, нажимаем искать, и появляется справа отфильтрованной бумаги. Не нужно использовать таблицу и знать коды. Достаточно нажать ввести код, и робот автоматически добавит необходимую бумагу в ваш портфель. Давайте возьмем, к примеру, акции Сбербанка. Их у, нее, у нас 25 лотов куплено. И поставим, что мы хотим приобрести и иметь на счету 30 лотов. Задавая цену и нажимая «Сохранить параметры», робот начнет отслеживать данную ситуацию и будет ждать, когда в стакане появится необходимая цена, по которой он сможет приобрести Сбербанк. Есть также возможность выставить заранее лимитированную заявку делается в один клик и робот уже заранее выставляет заявку вы видите ее на рынке и уже позиция ожидается по выставленной заявке какой вариант использовать решать вам и тот и другой имеет свои преимущества в чем преимущество лимитированной заявки давайте посмотрим на примере возьмем например акцию русала и вы видите что на графике есть проливная свеча вот такие свечи возникают не часто но на такой свече как правило, повышенный объем. И если вы заранее выставили лимитированную заявку, то вы сможете по этой цене зайти в бумагу. И это позволяет иногда уже при входе сэкономить от нескольких до 10-15%. Весьма привлекательно, купив бумагу, сразу уже получить 10-15% прибыли по ней. Но у лимитки есть недостаток, она блокирует ваши деньги. Поэтому если вы не используете лимитированную заявку, то вы можете выбрать 2-3 инвестиционно привлекательные бумаги, задать цены, по которым вы их хотели бы приобрести, и сумма этих инвестиций может быть больше, чем размер вашего портфеля. Но робот будет отслеживать, когда появится возможность купить ту или иную бумагу по привлекательной цене, и у которой эта ситуация возникнет раньше, он приобретет эту бумагу. То есть вы заранее не знаете, какая бумага купится, но можете поручить это роботу. Также робот позволяет сразу увидеть и проанализировать ваш портфель. Вы можете посмотреть, как будет вы выглядеть ваш портфель, когда бумаги купятся. То есть планируемый. И можете посмотреть ваш реальный портфель. В данном случае мы видим, что сургут нефтегаз составляет 25% от вашего портфеля и 10% от суммы на вашем счету. Сумму робот тоже видит и отслеживает. Газпром составляет 12% от ваших средств. 18 Сбербанк и общая сумма инвестиций 40% от возможной суммы, которую можно вложить. Также вы можете отслеживать процент, который уже заработали на инвестициях. Если мы посмотрим сейчас стакан, то увидим, что спред Сбербанка, к счастью, очень невысок. Это доля процента. Но если вы захотите купить облигации, к примеру, облигации муниципальные, это очень хорошая и привлекательная инвестиция. Но спред, как правило, составляет до нескольких процентов. И, конечно, потерять на входе несколько процентов очень не хочется. И в этом случае неоценимую услугу окажет робот, если вы задаете ставить лимитки заранее, и робот будет отслеживать ситуацию и дождется, когда по лимитированной заранее цене выставленной ваша облигация приобретется. И, конечно, робот позволяет снизить эмоции при инвестиции. К примеру, вы выбрали бумагу «Газпром», Задали цену, по которой хотите ее приобрести, например, 125, и сохраняете параметры, задаете роботу задание «Отслеживать ситуацию». Если это делает робот, то он просто увидит необходимую цену и купит ваши бумаги. Если вы это делать будете вручную, когда цена снизится до 125, очень многие подумают, а может быть, мне подождать, когда цена снизится еще. И могут реально упустить хорошую возможность купить привлекательную для инвестиций бумагу по привлекательной цене. И это тоже очень важный момент. Кого данное предложение заинтересовало и кто хочет максимально увеличить эффективность своих инвестиций, можете более подробно почитать о данном роботе на нашем сайте. Спасибо всем за внимание.